Моя самая известная песня на ютубе, называется «Писька». Такая шуточная. Давно сочиняю, очень давно. Ну, может, не лучшим образом она записана. Попробую сделать еще один вариант. Пошел однажды Симако. Подругу подержать за сиську и намекал бугор штанов, что он имел большую письку. И намекал бугор штанов, что он имел большую письку. И вот когда во двор входил, то вдруг собаки налетели. Он им ногой по писькам бил, Чтобы они так не наглели. Он им ногой по писькам бил, Чтобы они так не наглели. И взвал от боли бедный Рекс. Из-за бугор штанов схватился, Собачий проявил рефлекс. Зубами клац, член откусился, Собачий проявил рефлекс. Зубами клац, член откусился, И мой совет, друзья, таков. Когда пойдете мять вы сиськи, По вы не пейте псов чтоб не остаться вам без списки. по писькам вы не бейте чтоб не остаться вам без письки 7 января есть такая притча что две лягушки попали в банку с молоком одна в одну банку попала другая во вторую ну вот первая думает ну чё молоко все, конец мне. Сложила лапки и пошла ко дну. А вторая решила не сдаваться и начала прыгать. Хотя на первый взгляд это было бессмысленно, в молоке прыгать. Вот она прыгала, прыгала. Молоко превратилось сначала в сметану, потом в творог, потом в сыр. И вот когда молоко превратилось в сыр, она уже могла оттолкнуться и выпрыгнула из банки и спаслась. Такая прича. Считаю, что рассчитанная на дураков. Я вам расскажу свою притчу. Вот жили, были в лесу два медведя. Настала зима. Вот. Первый думает, ну а что, надо же искать пищу. Вот он пошел по лесу, ходил. Не ягоды, не ни догнать никого. Что он там ест, я не знаю, кого там, Волков или кого. Потому что... Снегу По пояс вот Ходил, ходил и умер А второй нет, решил, а что ходить Ничего же нету Лучше я в берлоге полежу Лег в берлогу Всю зиму проспал Весной проснулся На голову что-то капает Ой, О, еще весна Да, весна и Пошел, вот же и малина растет и Клубника, и земляника все И остался жив вот. Две притчи нам совершенно разные. Вот эта вторая притча это мной придумана непосредственно по моему э, по моей ситуации. Вот я думаю, вот я занимаюсь цветами. А зачем? Вот может быть вообще бы вот свет выключить, топить по минимуму, здесь вообще не топить. В доме чуть-чуть топить, чтобы только как можно меньше тратить. Почему? А потому что... Наступит весна, и мне тогда деньги будут на покупку семян, луковиц, цветов, до да чего угодно. А так получается, что я вот на энергию сожгу все это, а у меня ничего не получится. Оно уже не получается ничего. Вот я топлю, декабрь топил, ноябрь немножко, вот январь, самая мороза, холода. Приходится, я не знаю сколько, вот два раза печку топил, и то еле-еле нагнал до 18 градусов. Это сколько дров нужно, чтобы натопить. Это 18 вот на таком уровне. Вот на таком уровне, как на полочке, там 15 градусов. Вот поэтому оно и не растет. Так сколько ж топить надо. Тут еще момент, что печь кирпичная, она сушит воздух. Просто сухой воздух. Нужно или ставить сюда что-то, емкость с водой, или опрыскивать через каждый час. Ну, сухой воздух. Я лично чувствую, что сухой воздух. Вот. Дальше что? Так что делать? Вот я сейчас все выключу, вот это все погибнет, мои деньги вложены, мои усилия, электричество погибнет просто, оно заплачиваемое, дрова погибнут. Ну просто так вот выкинул, да и все, стопил, и все погибнет, да, и сидеть дома. Вот поэтому я все-таки решил посчитать. Вот я посчитал. Значит, если 15 градусов, это вообще не подходит. Значит, нужно его нагревать. Нагревать корни растений, подогревать. 15 это мало. Если пропустишь что-то, ну, допустим, не посмотрел погоду, было 30, а погоду не посмотрел, ночь прошла, утром выходишь, 38. Значит, уже 15 тут не будет, тут будет 10 градусов. Все, рост останавливается в лучшем случае. В худшем случае вот так вот. Вот тут же что-то было. И уже нету. Вот он. Даже при 15. Они вот растишки, они очень слабые. Им уже нужно, нужно, нужно. Поэтому я решил все-таки план отапливать. Сейчас посчитал. Значит, освещение 12 часов на вот таких лампах. ну, Энергосберегающих, естественно. Не на таких же там. Плюс подогрев корней особый По моему способу Никто так не делает Ну ладно, я сделаю Вот это все мне будет Значит, лампы по 12 часов светят А этот будет постоянно Потому что постоянно должна быть температура Он постоянно будет греть, только в особом режиме Режим я задам он тем приборчиком Он там внизу стоит Вот, и вот это На вот этой штучке Меня раз месяца Забегаю вперед вот по электроэнергии меня вот это обойдется в месяц 60 рублей 60 рублей Я считаю что 4 месяца нужно Чтобы вырастить Растение Цветок из семечки До цветения 60 рублей нужно на 4 240 рублей На вот этой Я вот сейчас вот еще посмотрю Вот Если взять вот такой горшок я считал их 10 штук должно вместиться. Может больше. Ну, пусть 10 даже. Вот 240 разделить на 10, это будет вот такой горшочек, стоит у меня 24 рубля себестоимость Ну, я не считаю, что вот это, ну, вот этот цветок, э, горшок, наверное, рублей 20 стоит. Технический горшок. Грунт, э, я не знаю, сколько там рублей, но пусть 20 тоже рублей. Я не знаю, сколько, но мерить нужно вот, и что там получается 24, ну пусть 100 рублей 100 рублей, вот такой горшок по себестоимости, то есть горшок, грунт освещение электричество да даже там если 24, 20 и 20 там еще остается примерно 16 рублей 16 рублей на удобрение ж нужно брать, чем-то подкармливать что там еще не помню. Вроде все. Вот 100 рублей. Поэтому нужно продавать за 200. Минимум. Вы согласны со мной? Вот. Вот и выход какой. 100 рублей. Вот 100. А, почему 100 рублей? 100 рублей умножить на ну, 100 рублей с горшка. 100 рублей буду иметь с горшка. Если умножить на 10 горшков, получается 1000 вот тысяча вот с такого э, участка я получить чистой прибыли. Стоит ли заниматься? Это опять возвращаясь к лягушкам. То ли бросить все это дело и погибнуть, то ли заниматься чем-то. Но вам же неинтересно будет смотреть, если я скажу, да все, закрывайся к чертову матери, и все, и буду спать. Это же неинтересно. Понимаете, вам интересно посмотреть, как человек выживет или не выживет в этой ситуации. Кстати, вчера слушал новости, Мишусин оставил прежним минимальный размер по безработице. Полторы тысячи. Вот что мне светит. Еще и попрусь туда. Тысячу куча справок набрать и еще получать, по-моему, на карту мира. Это еще непонятно, как ее получить и где? У нас, в наших условиях. Это у вас может хорошо. У нас есть. Побегаешь еще за этой картой. Вот. Тысяча рублей. Но это при условии, что ничего не погибнет и продастся. Вот. Тут еще есть момент. Вот если выращивать глоксинью, вот в таком горшочке я видел, просто штук 5 листьев и один цветочек такой, граммофончик. Тысяча рублей у нас. Тысяча рублей. Так вот, не по 200 рублей продавать, а по тысяче. Смысл имеет какой? Не надо садить дешевые семена. Ну, допустим можно посадить что бархатцы вот бархатцы это пипец вот в таких стаканчиках у нас было 50 рублей ну что вы насадите и что будете иметь ну, рублей 100 с этого момента лучше уж тысячи иметь с этого поэтому дорогие все эти. дорогие вообще самый дорогой цветок замеченный мной в магазине стоил у нас 2400 рублей это орхидея. Ну, конечно, она большая. И для выращивания здесь орхидея. вот эту полку нужно будет убрать. А может даже и эту убрать. Потому что ну, она примерно такой высоты. Но ну, куда она упрется головой, ну, пусть немножко согнется. А лампа уже здесь будет. Хе-хе-хе. Смешно. Короче, вот так вот. Вот такие дела. А сейчас я что делаю? Вот что у меня, наконец-то. Тема подошла. Вот такие вот быстро росходящие мемулюсы, ну как по инструкции пять недель от посева до цветения. Посадил семечку через пять недель уже вот такие цветы, довольно интересные. И выставлю их на юле в интернете. Хорошо всходит. Вот чего чего у меня все не получается, но эти взошли хорошо. Грунт легкий. Разбросал семечки, сверху накрыл. Показать не на чем. А вот. Вот такой вот это накрыл в теплое место. Моментально зашли, буквально через два дня уже пошли ростки. Это я уже не знаю с какого числа там. Блин, надо смотреть. Ну, короче, все хорошо, правильно, да? Что я сейчас делаю? Земля там, какая-то смесь, я, я даже не знаю. Откуда она меня, тоже не помню. Но буду мешать для рыхлости с... Вот такой вот яичной скорлупой. Размял, помял. Пакет там у меня накопился. Руками размял. Можно, конечно, чем-то другим, я не знаю, но. Вот буду мешать землей. Да вот такие вот стаканчики. Таких-то покупать нужно. Блин. А такие-то бесплатно. Вот. Эту землю выкину. Сюда смешаю. Один к одному, наверное. И буду пикировать, потому что они уже вот. Уже готовые. И довольно тут не 10 штук, тут больше. Вот, ну, посмотрим, как получится. И что? Что-что-что? Вот идея прошла по 2 садить их. Или лучше по три в одну. Будет более так пышно. Будет товарный вид лучше. Вот. И... И что? Ну и ждать пока всходы. И подключать плен, и все. И пусть растет. Ну да, растет, но как бы, ну тянется даже под тем освещением. Ну тянется же. Ну тянется. Под тем освещением тянется. Ладно, поживем и увидим, что там дальше будет. Вот, тема продолжается. Вот такой мимолюс. Не знаю. На картинке все красиво. Посадил в горшочке по три штуки в одну это э, с яичной, как она называется скорлупой пополам тут просто земля забыл какая стояла в мешке по три штуки что интересно что вот тут 10 горшков до да? раз 2 3 4 5 6 7 8 9 до 10 по три штуки в каждом в основном в одном на штуке 6 вот смотрите даже если взять 30 штук да а Должно быть. А я записал, что примерно 18 садил. Нормальный ход. Да, 18 посадишь, 30 всходы. Это очень хороший показатель. Очень хорошая схожесть. Не знаю, как так получилось. Вот. Будем смотреть. Ну вот в тазик. Пролил водой. Вот сейчас она откапает. И поставлю туда на Так вот. Сегодня 7 января, День рождения Иисуса Христа Пользуясь случаем Хочу отметить следующее Утром в новостях Передавали, что Журналисты спрашивали у Путина Владимир Владимирович А почему вот так вот Бог существует, да А почему в мире все хуже и хуже Ситуация А что Путин наш ответил, благородный Он как всегда ответил неправильно А что он ответил он говорит, Бог для того, чтобы ему молиться. Молиться и надеяться, что будет лучше. То есть, ничего Бог не сделает, но молиться надо и все. Ради надежды. Ради надежды. Так вот, я смотрю, у него вся политика на надежде основана. Все его высказывания на надежде. Он ничего не сделал. Вчера смотрел ролик... Значит, озвучил он такую мысль, что нужно, чтобы люди пожилого возраста жили достойно, на достойную пенсию. Ну и где она, эта пенсия твоя? Если, во-первых, да, пенсия, ты вот на пожилые люди. Пожилые люди должны работать еще пять лет, а что же ты делаешь? Вот говоришь одно, а делать другое. Совершенно другое. Минимальное пособие по безработице полторы тысячи. Нормально, да? Вот я пожилой, пойду туда, и мне полторы тысячи дадут, да? И то три месяца в году. Да как можно найти деньги жить? Да ты преступник, да это не смешно, это преступление. Вот. И главное, сделал так, чтобы закон принял чтобы его не судили ни за что. Ну надо же какой. Ну надо же какой неприкосновенный. А. Сделал преступление? Отвечай. Получается двоякая моя мораль. С одной стороны, грант Конституции с той, же, с той же стороны взял Конституцию, передел. Вот такой вариант Мимолиса. Хорошие всходы. Из 10 штук зашло 7. Я считаю это отлично. И... От посева семян, заметьте, не от того, как оно вылезло из земли, от посева семян до бутонизации, вот такой бутон будет, всего 5 недель. Это что значит? Это месяц и еще одна неделя. И вот такой цветок, скорость какая. Вот из-за этого я ее взял. Ну и красота такая оригинальная. Вот, а по Иисусу Христу хочу сказать, что я не знаю, почему именно его выделили. Потому что этих распятых в Средневековье было столько, что все столбы там были заняты. Почему-то его только выделили. А почему распяли, вы не знаете? Ну, посчитайте в интернете. Потому что он ходил везде и говорил, я сын Бога, я сын Бога, я сын Бога. Ну, какой ты сын Бога? Дурак какой-то, самозванец. Ну, взяли и распяли, вот за это. А так, что сказать из-за того, что он какое-то учение толкал или что-то свое, Это ничего нельзя знаете что, вот эти истины, не укради, не убей. Это и учить этому-то не надо. Это само собой разумеется, как всего мы. Это мама с папой должны любому ребенку сказать, особенно который падла, идет в Росгвардию. Ты не иди туда. А если пришел, так не выполняй приказы. Уволят, ну и скажи, посли их на три буквы. Вот, а у меня какое учение... У меня учение такое, что Бог создал этот мир специально, несправедливым. Для чего? А для того, чтобы ему не было скучно. Вот смотрите, вы приходите в кино, да, идет фильм. Представьте, все хорошо. Ни драк, ни погонь, ни скандалов, ничего. Ни муж, ни пьяный, ни изменять, Все хорошо, никаких аварий, ни дождя там, ни засухи, ничего нет. Все хорошо. Фильм посмотрели ушли. Что там? Нечего смотреть, правильно? Скучно. Другое дело, как какой-нибудь боевик, бах-бах, трах-тах, тарарах, рушится, вот это да, можно посмотреть. Вы же такие, правильно, вот такие, вам нужны боевики. Ну так и же Господу Богу, нужно, чтобы, а ну-ка пошлю коронавирус. Вы понимаете, что такое коронавирус? Если бы это было в природе вообще невозможно, то его и бы не было. Вот вы пробуете, прыгните и допрыгните до Луны. Но невозможно это. Невозможно. А это возможно. Все существа живые, какие-то какие только не были там. Это все потому, что возможно такое заложено Богом. Так же, как и цветы, которыми вы занимаетесь. Вот он, вот цветок создал, он, он не мог сам создаться, сам по себе Понимаете? Я верю в это, да? Что вот это создано Богом. Почему он у меня не растет? Непонятно. И вот это создано Богом. Вот, тоже плохо растет. Плохо. Вот, так вот, поняли, да? Чтобы не было скучно. И людей создал несовершенными. И с самого начала, вот, Бог вообще есть. Вы верите, что Бог есть? Верите, правильно? Ну как не верить? Ну все же верят. Вот. А дальше. А почему волк может жить только за счет того, что кого-то съесть? Ну почему? Или тигр. Они, они траву не едят. Они едят только живое. А кто это создал? Правильно, Бог. Зачем? Зачем эти мучения? Так же, как и человека. Человек вообще самое п -п -п плохое и неудачное изобретение. Хотя и самое совершенное, если смотреть с точки зрения развлечения. Вот э, я давненько, у меня таких мыслей не было, но в общем-то однажды пришла мысль такая случайно. Вот э, Бог создал человека и иногда делает войны. Ну, что, когда вот совсем скучно ему там станет на небе, думает, а дай-ка я французов. С Наполеоном пошлю на Россию. Или там Гитлера пошлю на Россию. Вот смотреть, как сверху, как они, как они. Вот. Еще говорится, что Бог посылает людям испытания. Ну, опять же, для чего? Ну, для развлечения. Вот какую-нибудь ситуацию человека заталкивает и смотрит, а как он вывернется? Вот интересно, вот как он? это? Ну даже все стаканчики меркареватые, потому что вот что это такое? Непонятно что. Что я делаю? нарезаю с бутылки вот такие вот пластинки разрезаю пополам нарезаю вот такие бумажки размечаю их и вот так скажите неудобно зато бесплатно и функционально вот вы скажем на этом да своим маркером сделайте потом попробую его смывать же нужно это вот вытащил переставил вот так вот Сначала вот так вот подписывал, но ты что, господи, будешь неделю писать. Поэтому лучше так вот. Раз, все, шестое. А там в тетрадке записал, что такое шестое. А тут как бы проблемка образовалась. Вот один градусик меня здесь должен лежать, по идее, да? Чтобы температуру измерять корней. А другой вот здесь вот чтобы температуру вот, выше растения потому что выше может быть любой и 18 и 20 25 а у корней будет 12 но не будет она расти поэтому вот сделал так и думал плен отключен а он включен я смотрю температуру не верю думаю почему 35 непонятно почему 35 Комнатная температура 22. Должно быть и тут 22. Я же плыль не включал. Оказалось, случайно включил. Но, в чем то фишка. Он оказался включен, включен через вот это тут устройство. То есть, он не постоянно включение, а прерывистые. по 15 минут работает, 15 не работает. И все равно плюс 35 дал температуру. И вот тут я в затруднении, а что делать? М -м -м. Режимы меньше выставлять. Ну, это как бы плюс, потому что меньше энергии будет тратиться. Если, допустим, 15 минут он работает, а потом час отдыхает. Ну, это же какая экономия. И будет, наверное, нужно попробовать. Все экспериментальным путем. Где в интернете кто это что-то найдет? Вот понимаете, еще раз повторяю, кто там пропустил меня. Вы же не будете подряд все видео смотреть. Вот если вот так вот положить и оставить на ночь, утром придете, еще вот это вот, если закрыть, вот так вот, как у меня было. Вот так вот, ну не на этом гроу на, на другом Потом посмотрите на термометр Там плюс 45, какие корни выдержат Все сгорит к чертовой матери Или будет такая твердая, что не проткнешь Как кирпич земля будет, все высохнет Вот для этой причины Я вот это прерывистую устройство положил Чтобы тут температура была не 45 А хотя бы 25 Ну лучше 20, наверное, корням все равно что ты, Вот куда не ткнешься, везде проблемы Везде проблемы И нигде об этом не прочитаешь А будешь искать Это год вот идет Куда быстрее и проще самому Найти ответ на вопрос Вот две лампочки поставил Одна вот такая, другая такая ну, Примерно одинаковая Я что-то не увидел М -м Разницы в освещении Дело в том, что тут более белый свет Тут более желтый какой для растений лучше. Не знаю, ну, проверю. Разница тут 11 ватт, там 15. Чуть-чуть разница. Но этим что-то я не доверяю, потому что если мощная лампа, она когда ее включаешь, трещит приемник. Что-то плохо. Хотя, и когда компьютер включаешь, начинаются помехи в приемнике. И когда мобильник заряжаешь на зарядку, ставишь он, тоже приемник трещит. Все излучаешь. Даже когда